Всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим о первом этапе обучения чтению, когда мы ребенка знакомим с буквой, учим букву и запоминаем ее наизусть. Начинайте знакомить ребенка с гласных букв. Всего 10 гласных букв. Я перечислю вам 5 гласных, с которыми вы начинаете знакомить ребенка. Это гласная А. О, можно взять букву У и И. Итак, знакомим с буквой А. Не забывайте о том, что игра остается ведущим видом деятельности на протяжении всего дошкольного возраста ребенка. Итак, сопровождайте стихотворением. Буква А. Две палочки наискосок, а посередине поясок. Вот она, буква А. Можно придумать образ буквы. На что похоже может быть буква А? Буква А может быть похожа. Ребенок сам придумает э, любой образ буквы. Например, похоже может быть на башню или на какую-то ракету. В этом возрасте у ребенка очень хорошо развито наглядно образное мышление. Если вы знакомитесь с буквой О, можно предложить вот такие игровые картинки. Буква О похожа на птицу. Еще может быть, на что похожа буква О. Ребенок начинает включать свою фантазию и придумывает, что буква О может быть похожа на колесо, может быть похожа на облако. Можно с помощью пальцев соединить и показать букву О. Игровых приемов достаточно. Можно выложить из природного материала букву «О». Так ребенок лучше запомнит нужную вам букву. так вы последовательно учите буквы. На знакомство с одной буквой вам придется потратить один-два дня. После того, как вы познакомились с гласными, Можете познакомить с согласной буквой. Но ну, я предлагаю вам три согласных с, Н, К. Знакомим с согласной с алфавитное название буквы не даем. Что можно предложить? Какие игровые приемы можно предложить? Ну, например, придумай слова, которые начинаются с этой буквы, с буквы С. СОК, СУК, можно придумать очень много слов, которые начинаются с этой буквы. Затем приступайте к знакомству со следующей буквой, с буквой Н. Даже достаточно знакомства с одной согласной, если вы уже выучили пять гласных, то можете уже пробовать складывать слоги. Но помните о том, что это... Второй этап обучения чтению. Если мое видео вам было полезным, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео мы с вами будем говорить о втором этапе обучения чтению, тогда, когда мы учим ребенка читать по слогам. До встречи!